Здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшнем нашем выпуске мы хотели бы рассказать о пяти плюсах бокс-мода GeekWave Nova. Первый плюс отдаем моду за современный дизайн и огромную палитру цветовых решений боковых панелей. Вторым плюсом хотелось бы отметить его функционал. Мод снабжен всевозможными режимами термоконтроля, есть режим байпас, а также присутствует возможность точной настройки преднагрева на каждую секунду затяжки. Третий по счету плюс мы отдаем непосредственно плате устройства, она быстрая и надежная. Максимальная мощность новой составляет 200 Вт, а нижний порог сопротивления в 0,05 Ом позволяет моду работать практически с любыми намотками. Следующий плюс мы отдаем моду за его эргономичный дизайн, качественную сборку и материалы корпуса. Мод прекрасно себя чувствует практически в любой ладони. Он прочный, но при этом достаточно легкий. И заключительный пятый плюс мы даем моду за быструю зарядку в 2 ампера. Благодаря этому вы довольно быстро сможете зарядить свои аккумуляторы, не вынимая их из мода.